Если нашу жизнь представить книгой, каждый день мы пишем по листу, за год получается прилично. Толстый томик, много дней в году, и таких томов мы написали столько, сколько лет уже живем. Личную свою библиотеку каждый пишет жизнью день за днем. Здесь в наших томах хранится все, белые счастливые страницы есть тяжелые и черные листы, Слезы на них капали с ресницы. Здесь успех и радость, Боль и грусть, Все перемешалось в нашей жизни. Все прошли мы, это опыт наш, Есть и то, о чем жалеем трижды. Жизнь и вправду сложная у всех, И ее не перейти как поле. Гладких, ровных не было дорог, Каждому досталась своя доля. Главное пройти и не согнуться, и остаться добрым до конца. Быть побитым, но не обозлиться, радость сохранять в себе всегда.